Друзья, всем привет! Приехали на авторынок Зеленый Угол. Сейчас поснимаем цены, посмотрим, что с автомобилями, что сколько стоит, что есть по наличию. И напоминаю, набираем 50 тысяч подписчиков, будет розыгрыш. Будет розыгрыш. Три подбора автомобиля бесплатно. Это на полном серьезе. Поэтому давайте, осталось немного, поддержите наш канал и разыграем для вас автомобили Те, кому не нужен будет подбор автомобиля, обязательно будут какие-то другие призы. Итак, давайте начнем с вами. Toyota Wish, это уже 2011 год, x hyde комплектация, в принципе, неплохая, машина аукционная, 3,5 балла, пробег на автомобиле 157 тысяч. Видите, выложен аукционный лист, пробег на автомобиле никто не скрывает. Я понимаю, то, что начнутся комментарии, ой, да какой там огромный пробег, куда автомобиль столько не проходит я всегда всем говорю вы не путайте автомобили для европы и автомобили для японии этот автомобиль проедет еще столько же только следите за автомобилем лейте нормальный бензин лейте нормальное нормальное масло Виж, это э, полноценный минивэн три ряда сидений двигатель 18 коробка передач вариатор чтобы было два ряда сидений, такого не бывает. Второй ряд сидений складывается в пол. Небольшой тазик, небольшая ниша. Пластик. Двери идут распашные. У многих стоит выбор, что взять. Смотрите, кстати, какая широкая дверь. У многих стоит выбор взять либо виш, либо изис. Автомобили технически, они, можно сказать, одинаковые. Да, внешне они отличаются. Вот таким образом отодвигается сиденье, но ну мы получаем доступ на третий ряд сидений. Так, опять одной рукой. Неудобно мне. Как и в любом минивене место там мало скрывать, ничего не будем. Он двигается. Ну и как бы здесь еще есть вот такая вот Трансформация салона. Да, у автомобиля подголовник у нас прячется. Получается у нас с вами столик, на котором можно покушать, пообедать, перекусить куда-нибудь на природу съездить автомобиль конечно не для природы с клиренсом так угу. все есть сложил также второй ряд сидений у нас двигается вперед назад все очень просто место кстати место в автомобиле на втором ряду сидений когда он это двину до конца очень очень много передний ряд сидений есть тоже всякие разные всевозможные комплектации с наворотами чего здесь только нет 18 вариатор стоимость данного автомобиля 915 тысяч рублей это идет передний привод Рядом стоит у нас Honda Insight Это гибрид идет Неполноценный таких автомобилей Ну осталось действительно очень мало Комплектация L 2009 год Стоимость этого автомобиля 585 тысяч рублей Он тоже аукционный тоже три с половиной балла вариатор, а батарейка здесь не 134 тысячи пробег по кузову имеется окрас переднего левого крыла, передней левой двери. Остальной кузов, в остальном кузов весь идет целенький. Он налетел на летней резине, повторители. Довольно, знаете, вот в свое время, когда Везли их, прям хорошо везли. Это был наипопулярнейший автомобиль, он постоянно пользовался спросом. Он и сейчас пользуется спросом, но их очень мало. Из пробежных автомобилей, да, есть большой выбор, можно выбрать. Также э, довольно много места. Сзади есть подлокотник. Опускается автомобиль, идет с глонасом. сиденья вот таким образом складываются. Многих смущает то, что... Крышка багажника, да, как бы зеркало, оно разделено на две части и будет неудобно видно именно водителю при езде. Поверьте, это не так. Сам багажник. Такая вот ниша. Ну, вытаскивать пенал этот мы оттуда не будем. Есть подсветка. Автомобили идут только передний привод. Только передний привод. Задний приводных 4 воды таких автомобилей нет кожаный руль экорежим зеркала варик ручник два подстаканника климат-контроль мультимедиа все здесь есть рядом стоит полноценный гибрид это toyota aqua 2016 года выпуска тоже большое разнообразие комплектации разброс ценников раньше Aqua можно было купить ну конечно не шестнадцатого года там и за 570 и за 550 и сейчас конечно цена э, взлетела он тоже аукционный шестнадцатый год стоимость автомобиля 710 тысяч рублей вот аукционная оценка 4 балла кузов целый пробег на автомобиле 111 тысяч тысяч вот такой хэтчбэк полноценный гибрид полноценный автомобиль едет на батарее поршневая группа не работает так, оп. при покупке данных гибридов надо ориентироваться на пробег то есть пробег пробег это не показатель батареи вы можете Приобрести автомобиль с пробегом там, 140 тысяч у вас батарейка будет как новенькая место в принципе нормальное, а можете приобрести машину с пробегом 80 тысяч. Батарея у вас будет а, под замену. Мультируль. С ключа Примерно примерно так. Рядом стоит еще один гибрид от Toyota тоже полноценный гибрид это а, Axio. также есть филдер это идет уже рестайлинг гибрид тоже идет полноценный вот многие выбирают между аксио и филдером 15 год тоже аукционный стоимость 825 тысяч рублей три с половиной балла пробег 141 тысяча здесь идет а, замена крышки багажника вот. но здесь тоже, в принципе, страшного ничего нет, абсолютно страшного ничего нет. По салону здесь все как в Филдере, то есть поменяли эту крышку багажника и поменяли. Главное, чтобы сам кузов, там, допустим, задние крылья, сам тазик был не затрону, чтобы там ничего не пилилось, не варилось. Да, вот здесь такие тут подсорваны, но на первый взгляд вот здесь свои герметики, все идет заводское. Но опять же, это все на первый. На первый взгляд. А дальше нужно углубляться, смотреть. Потому что бывает, попадается такое, то что идет несоответствие аукционного листа. То есть аукционный лист пробивается по статистике. Все целое, да, помимо, допустим, мененой крышки-багажнику у тебя там, не дай бог, еще и какое-нибудь крыло резалось вырезалась но ну, данный экземпляр в рекламе не нуждается это самая такой самая самая самая рабочая лошадка которая стоит 670 тысяч рублей про бокс оксид они полностью идут одинаковые что внешне что по начинке До рестайла там было небольшое отличие сейчас отлично отличие никого нет же комплектация хорошая ПТС указано есть, 16 год, полтора литра, тоже автомобиль аукционный. Он идет весь селенький, пробег 142 тысячи. Если вы хотите приобрести автомобиль с небольшим пробегом, там 42 тысячи, да, готовьте, что автомобиль у вас будет либо битый, либо топленный, либо, ребят, готовьте очень-очень много денег. Здесь все просто. Все очень просто. Вариатор там 1 НЗ наворотов никаких нету. Сплошной пластик, 2 стеклоподъемника. Здрасте. Подсветочка. Козырьки. Сзади идет лавка. Да, это минус. То есть, ну реально минус. Но опять же, такие автомобили для куда-то куда-то в семью. Там, с детьми, да не то, что с детьми, а просто в семью. Их не берут. Такие автомобили берут для работы, там куда-то в деревню. Просто у кого семья, там два человека, муж, жена. Все. Багажное отделение. Но плюсы данного автомобиля у него реально очень большое. Прям очень большое багажное отделение. Вот, что тут еще можно посмотреть. Еще можно взять еще один а, полноценный гибрид от Toyota. Это уже идет Prius, 15-й год, тоже аукционный. 4 балла, стоимость автомобиля 960 5000 рублей. Естественно, это уже идет рестайлинг. По приусам тоже куча всяких разных всевозможных комплектаций. 142 тысячи 142 тысячи кузов в автомобиле идет целое. Кстати, многие путают, думают, что это колпаки. Но знаете, вот на приусах реально у него интересное литье идет. То есть, это идет колпак, а под колпаком идет еще у нас литье. Повторитель, ветровики, бесключевой ключевой доступ багажник открывать не не будем неудобно туда залезть темный салон место тоже много именно на втором ряду сидений Оп. здесь а, мне нравится ну, не то что мне нравится а вот для многих это необычно, они такие приезжают, смотрят там или ЛИФ, или ПРИУС, да, или АЛЬФУ вот, именно рычаг переключения передач, он интересен тем, что он находится всегда в одном положении сейчас автомобиль не заведен, я показывать не буду у него нет, вот обратите внимание здесь нет, буковки П, парковки то есть включаем мы на Р, он раз отпружинил обратно в нейтральное положение, на Д, он обратно отпружинил в нейтральное положение чтобы включить парковку достаточно будет просто нажать на вот это вот кнопочку мультируль управление там дисплеем печкой ну круиз-контроля на данном автомобиле нет места ну приусов уже было очень много вот поэтому сегодня у нас не место сегодня у нас а, цена и мне нравится как здесь сделана панель то есть она под углом она смотрит немного как бы в водительскую сторону не надо никуда коситься несмотря на то что она находится посередине да многие привыкли то что она находится вот прямо вот здесь вот ну, смотреть очень-очень удобно. Если взять какой-нибудь э, x -Trail, да, там старые 30 кузов, там как-то вот, если честно, я немножко косился, потому что был в эксплуатации x -Trail именно на серединку. Здесь такого нет. А дальше стоит еще один инсайт. Э, год идет 2010 гибрид, ну, полу -гибрид, будем называть это так. Тоже аукцион, статистика. А сколько инсайт стоит? 595. А, стоит он 595 тысяч летняя резина тоже выложен аукционный лист 3 с половиной балла а, так пробег не вижу на автомобиле 126 тысяч кстати мотор идет здесь 1 и 3 ну еще одна аква Тут прям много-много про нее написано. Давайте прочитаем. Оценка 4 балла. Гибрид, климат-контроль. Гибрид два раза. Климат-контроль, мультируль, система антизанос, эко-режим для максимальной экономии езды, антиблокировочная система. Ладно, читать долго. Аукционный лист пробивается по статистике. 124 тысячи пробег по правой стороне. А, есть там подкрас. Давайте мы с вами проверим. Стоит толщиномер не выложил. А вот мы, наверное, не проверим с вами. Толщиномер, толщиномер я оставил в машине. Вот такой вот автомобиль. Так, ну что, возьмем еще несколько автомобилей. Ребят, вот меня сейчас поправили. Я а, на Toyota Vish не снял, что есть старт-кнопка. Сейчас мы вернемся с вами к этому автомобилю. Сказали, что я не открыл водительскую дверь точно тут есть старт кнопка тут есть даже кожаный руль отключение антиюза есть регулировка зеркал есть шилдик замены масла 154 на 157 что-то надо менять вот что тут у нас еще есть есть два подстаканника есть какая-то японская визитка вот так что у нас здесь еще есть Здесь есть воздвижной подстаканник вот такой вот бардачок. Тут, видимо, автомобиль никто не убирался. Какие-то японские наушники есть. Что там еще есть? Закол какая-то японская, это я не знаю, что такое. Вот а, сколько всякой фигни, да, можно найти в автомобиле, когда он приходит с Японии. Кстати, коврики здесь какие-то модные если честно я вот с такими надписями не встречал еще ковриков э, висше ну что здесь еще вам показать есть два подлокотника подголовники ну и самое главное есть кнопка старт напоминаю стоимость автомобиля этого 915 тысяч рублей так, ну давайте, чтобы время много не тратить, посмотрим просто, что тут имеется. Вот стоит Inside, стоит Honda Greyz, кстати, вот Greyz хороший надежный автомобиль. По начинке это тот же самый фит но почему-то вот, ребят, я не знаю, почему их не берут. Цена, к сожалению, здесь не указана. Сейчас посмотрим автомобили, где есть ценники. Кстати, скоро у нас будет сравнение. Это Honda, ой, Honda, Toyota c и Honda. Везель. А, так, продается у нас Nissan Note. А цены здесь нет, да? Нам не интересно без цены. Аксел, емайе, вот это что такое стоит? Я вот, если честно, вот по это автомобиль безусловно японского производства. это Peugeot наверное какой да? Японского производства, но правый руль. Я в них не понимаю абсолютно ничего. Я вот даже даже скрывать этого не буду. Точно, я угадал, это Peugeot. Peugeot правый руль. Стоит виц 4 ВД. 4 ВД они идут, двигателя 1 и 3. Также есть вицы литровые. Тоже аукционные, 4 балла. Э, замена. Вот видите, ребят, все аукционы разные. На каком-то аукционе вот, за вот этот аукционный лист поставят Р-ку, а где-то дают 4 балла. Вот аукцион тоже не всегда показатель. Последнее время идет. Много несоответствия. То есть, ну, я уже говорил там, по-моему, на примере. А, приходит автомобиль. Там целый, не бито, не крашеный. По факту находится и менее, но не так детали. Итак, пробег 110 тысяч. А, замена переднего левого крыла. Замена переднего правого крыла. Окрас передней левой двери. Оценка 4 балла. Хорошая комплектация автомобиля. Черный салон. Чисто ухоженный. Вариатор. Климат-контроль. Четыре воды идет с кнопочки. Давайте багажник посмотрим. виц его сравнивают, не то что сравнивают, а вот когда покупать, выбирает между видцом пасеком он с ключа вот еще один стоит это уже серый цвет он тоже 4 воды как я и говорил один 3 тоже 4 балла и стоит он 640 тысяч рублей ну, вот видите да вот по состоянию допустим так 104 тысячи пробег здесь пробег 110 тысяч. Ну, пробег можно сказать один и тот же. Вот здесь две детали менялись, одна деталь красилась. Цена 640 тысяч рублей. На этом автомобиле, судя по аукционному листу, одна деталь крашена, это передняя правая дверь. Пробег такой же, да, ну и стоит он также 640 тысяч рублей. Ладно, возьмем еще вот автобус такого интересного плана стоит. Смотрите, потрогать капот 50 рублей потрогал капот кому-то должен положить 50 рублей это honda Stepwagon. он к сожалению закрытый но интересная модель именно именно вот этот вот старенький кузов комплектация спада написано гибрид такой модный сзади выхлоп стоит на шикарном литье на хорошей летней резине вот еще мне подсказывают, показывают снять автобус. Давайте снимем автобус. Это у нас стоит ног, мотор идет 1,8, гибридная версия. У гибридных версий мотор стоит 1,8. Если бы это был не гибрид, это было бы 2 литра есть даже 4вд 1 миллион двести тридцать пять тысяч рублей кстати цена относительно а, недорогая вот эти автомобили они хорошо прям поднялись в цене аукционный лист а, замена чего тут крышки багажника вот ну, такие аукционы которые короче которые нужно проверять пробег 164 тысячи видите вот, а, вот здесь вот один продавец и но нет такого, что пробеги были там по 64 тысячи, по 50. То есть от вас никто ничего не скрывает. Это полноценный, полноценный микроавтобус. 3. Проходит, проходит три ряда сидений, полноценный гибрид. Вот можете ощу ощутить, да, багажное отделение. Ну, я, допустим, не люблю так возить, когда вот оно, вот так вот. То есть едешь, что-то где-то пластик будет тереться. Должно все будет. Понятно, то, что данный автомобиль, он стоит, он не ездит. Поэтому кота здесь ничего не будет. Тем более здесь вот специально застелили. Я так про себя. Третий ряд сидений крепится он по бокам. Второй ряд сидений. Два капитанских кресла по опыту намного выгоднее да, вот брать автомобили с пробегом за 100 тысяч то есть не там не 80 90 тысяч когда на соточке придется вложиться в батареечку а с пробегом там 120 тысяч допустим когда она уже обслужена место очень много места в автомобиле вот во первых сиденья второго ряда двигаются смотрите так, нет, она там с ручки двигается. Сейчас я душка отодвинута, но реально, ребят, здесь просто можно развалиться. Шторочки такие штатные вмонтированы. Вместо тонировочки. Автоматический стеклоподъемник, вторая печка. Подсветка, дуйки. Блин, нереально огромных размеров ручка. Да, чтобы было удобно. Автомобиль-то все-таки быстрый. Да, гибриды едут. Гибриды прям едут кнопка старт электро дверь одна с левой стороны кнопку нажали дверь поехала открывается руль идет обычный пластиковый два подлокотника трк отключение ручник идет на вот здесь он вот так вот прячется вот здесь есть комплектация где идет зарядка да для телефона то есть это очень удобно беспроводная поехал положил вот такой вот телефон он у тебя спокойно лежит заряжается ну в данной комплектации в данной комплектации такого нет а, монитор магнитола стоит неплохая вот ну заводить не будем нереально больших размеров идет торпеда пластик идет такой твердо он идет ребят твердый подсветочка вот подлокотник то есть сидеть в принципе здесь удобно регулировка руля по вылету есть по высоте регулировка руля тоже есть кстати идет мультируль Глудок, зеркала заднего вида, в принципе, такие широкие, объемные. Центральная, не центральная стойка, вот эта вот боковая стойка с довольно с хорошим окошком. То есть, представляете, если бы эта стойка была глухая, то, блин, на обзора просто бы, просто бы здесь не было. Климат-контроль, двойной климат-контроль, кнопка у нас есть. Вот, 1 миллион 235 тысяч рублей стоит он раз уж перешли мы так с вами на микроавтобусы покажем еще один замечательный автомобиль это nissan Serena 2017 год последний кузов гибридная версия аукцион стоимость автомобиля 1 миллион шестьсот тысяч рублей но ну, он какой-то нестандартный то есть у него и бампер другой и решеточка стоит другая вижу комплектация это камеры кругового обзора здесь есть датчик при столкновении литье зимняя резина с гибрид кстати вот удобная штука да вот как недавно я говорил на кроссоверах то есть дверь открыли где-то вот так вкуцали а бордюр бац накладку эту сняли поменяли все а, наверное электродвери есть да, электродвери есть а, сиденье блин ребят какой он чистая вообще просто шикарное сиденье такие клевые шикарные на ощупь фишка этого автомобиля мне очень нравится вот эта штука она ездит то есть мы делаем э, так вот вообще можно сделать вот так да это будет как подлокотник подстаканник небольшой столик еще и бардачок представляете либо можно отодвинуть вперед ее до конца вот туда аж. будет проход на третий ряд сидений но либо использовать как для третьего пассажира спереди но это у нас нельзя запрещено знаете я прям посмотреть на этот данный автомобиль сейчас так сиденье у нас нет здесь у нас этот блин неудобно мне неудобно мне двигать одной рукой да то есть так спинку откинули есть проход на третий ряд сидений но ну, вот давайте я все-таки разуюсь сейчас разуюсь еще раз залезу на третий ряд сидений и смотрите так ну дверку закрываем чтобы особо там не отсвечивала ничего сейчас второй ряд сидений он отодвинут до конца но тем не менее я сев на третий ряд сидений я чувствую себя комфортно Ну ладно поднимать не буду реально мне будет комфортно ехать на дальнее расстояние у меня здесь есть столик с подстаканником что-то можно положить с этой стороны есть два подстаканника. Также есть USB зарядка. Ребят, смотрите, как клево сделано. Как прикольно вообще. Какие японцы молодцы. С этой стороны два подстаканника. Кнопочка открывания электродвери. Только с левой стороны. Ну и также выход. Выход здесь очень удобный. Вторая печка, монитор для второго ряда сидений, для третьего ряда сидений. То есть, в принципе, он небольшого размера, но, я думаю, будет приятно и довольно неплохо видно при езде. Ну и, соответственно, дуйки, ручки. Дальше, значит, вот сирена по салончику, да, по двигателям, они клевые. Проблемка у них с вариаторами, конечно, есть этого никуда не деться второй ряд сидений столики вот такого плана вот такого плана по два подстаканника идет то есть либо так либо так да как угодно а, кармашки тоже смотрите зарядка USB зарядка у всех вот дело в каких автомобилях видели именно в японских Nissan все-таки молодец Nissan а здесь тканевая вставка, пластик такой, более-менее мягкий, бардачок. Здесь вообще, как знаете, вот под, под замш, вот как отделано. Ну, согласитесь, молодцы. Вообще прикольно. Все просто шикарно. Ну и пойдемте посмотрим. А давайте еще откроем а водительскую, ой, водительская, крышку багажника, если откроется, откроется откроется ну так вот ребят несмотря на то что вот сейчас три ряда сидений три ряда сидений у нас еще есть багажное отделение но если мы уберем сиденье то получится просто огромный багажник ну, также можно открыть заднее стекло Видите, райдер комплектация Здесь управление стеклоподъемниками, регулировка зеркал, сиденье также вперед-назад, вверх-вниз, две электро, двери есть, кожаный руль, автопилот. Ну, автопилотом будет работать, где, ребят, где есть разметка Место ну, комфортно. Ну, честно, ну, очень комфортно вот а, зеркало заднего вида там стоит камера то есть все транслируется в режиме реального времени руль по высоте по вылету вот такого плана электронный идет э, тахометр минус 5 температуру показывает но ну, здесь много всяких разных плюшек кстати даже вот здесь если есть беззарядка, много всяких разных Плюшек. Надо как-нибудь, наверное, будет сделать обзорчик. А вот холд, режим хороший, электронный ручник, кнопка старт. Подогреваем. Вот, ребят, ну что, на сегодня, наверное, обзорчик будем заканчивать. Поддерживайте. Подписывайтесь на наш канал. Всем огромное спасибо, кто нас смотрит, кто ставит лайки, кто комментирует. Вот. Все. Всем пока.